Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать об уходе за дендробиум в Нобиле после цветения. Когда у вас дендробиум отцвел, нужно немного уменьшить полив. И уменьшенный полив мы соблюдаем до тех пор, пока на наших ростиках не появится на наших молодых ростиках не появятся собственные корешки для чего же мы уменьшаем полип наше растение должно после цветения отдохнуть и в то же время нарастить росты молодые росты вот две недели назад я приобрела это растение отцветающим и за две недели при уменьшенном поливе мое растение выбросило один рост, выпустила вот и также выпустила вот вот здесь второй ростик. Вот, к тем двум ростам без корней, без собственных корней, которые у меня уже есть, добавится еще как минимум два роста. На нижних частях наших псевдобульб также увеличились почки до дна, еще вот здесь вторая набухла почка, ну, не знаю, что из этого получится будут расти эти почки или нет но вот эти молоденькие ростики уже скоро выпустят свои листочки потом наши росты начнут наращивать собственные корни мы увеличиваем полив начинаем кормить растения с преобладанием азотных удобрений и Дендропиум нарастит новые молодые росты благополучно. До свидания. Кому было интересно видео, подписывайтесь на мой канал.